Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видеообзоре я вам хочу показать вот такой замечательный наборчик, который я вязала для мальчика, осенний-весенний. Ушло у меня немножечко больше, чем один моточек. Снудик я вязала вот такой вот легенький в дырочку, чтобы не сильно было жарко. Столбиками с одним накидом. Шапочка у меня связана более плотненько. Она с ушками на завязочках. То есть наборчик довольно-таки интересный, красивенький. Если вам понравилось, конечно же я выложу видео этого наборчика. А вы присоединяйтесь, будем вязать вместе. Оставлю я ссылочки на видео уроки. Под этим видео в описании, конечно же, состоит шапочка из двух частей, снудик всего лишь из одной. Все вяжется очень быстро, на одном дыхании, получается довольно-таки красивенько. И если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои новости. Пока-пока!